Всех категорически приветствую. Сегодня у нас бот-влог. Номер один из жизни. Обзорчик на Black Monster. Желтый. Energy Drink. Вкус. Похуй, короче, этот. Апельсин ебаный. Цедра ебаная. Объем данного напитка. Блядского. 0,449. Пробуем. Ой, блядь. вообще сочная хуйня. Опять, мне позвонили, ебаный рот. Я не договорил. Общая оценочка данного напитка. Десяточка. В свою цену за 70 рублей. Это отличный напиток. Вкусный. Охуенный. Ну все, идите нахуй, чувак, доебались до меня.